Нельзя подходить близко вот к этой пиле, иначе вас просто раскидает на кусочки по всему заводу нахрен. Немножко разнообразия специально для вас. Сегодня в обзор попадает интересный 2.5D пазл платформер с необычным визуальным стилем под названием The Pedestrian, друзья. И сегодня братишка Скретч посмотрит на возможности этой головоломочки платформера. И специально для вас покажет и расскажет все тонкости и нюансы этой игрушечки. А вы, дорогие зрители, сделайте для себя выводы, стоит ли играть в эту игрушечку и тратить свое драгоценное время, или же нет. Ну, а мы, ребятки... Приступаем. Пожалуйста, поставь лайкосик под видосик, а братишка Скретч взамен будет радовать тебя все новым, интересным и гонным контентом по совершенно новым играм. Ну а мы приступаем к обзору этой игрушечки. Так, зайдя в меню, а зайдя сразу же в игру, нам предлагают, я так понимаю, на выбор а, настроечки всякие, да, разнообразные. А, я вижу, что у нас пока что русский язык а не настроен. Так, это у нас громкость, это чувствительность, скорее всего, мыши, это еще что-то там у нас. Так, настройки графики, да, все у нас вот в таком вот смотрите. Смотрите, в каком-то старинном стиле, это у нас геймпад, либо клавиатура, у меня почему-то стоит геймпад, но я, наверное, выберу все-таки клавиатуру И идем выше, что это у нас такое Это у нас, я так понимаю, какие-то определенные данные, описания и так далее Так, ну что ж, закрываем это меню И с самого начала игра уже нам подкидывает Начинают какие-то маленькие головоломки И мы сейчас пытаемся через них а, прорваться После того, как игра загружается, начинаем вот с такой вот головоломочки Где нам а, необходимо клавишами V, S, A, D, А точнее просто A и а, на клавишу а, значит, D перемещаться влево-вправо я так понимаю, мы должны прийти именно к чему-то, к определенному Так, выбираем, кто мы, кто мы, мужчина или женщина Да, выбираем мужичка Так, мы загрузились И мы уже можем ходить этим мужичком Так-так-так, тоже так же идем налево или направо Ну, давайте тогда пойдем направо, раз уж я выбрал направо И обнаружил себя здесь И мы выходим, ребятки, вот на какой-то стол Где у нас, смотрю, нарисованы всякие непонятные предметы, да? Да-да-да, нам предлагают продвинуться дальше Наш, наш персонаж продолжает а, двигаться по нарисованным поверхностям Выходим мы куда-то за пределы в дверку и пробегаем Уже тут, ребятки, мы очутились, да Мы уже в таком маленьком окошечке бегаем Да, вот так вот, ребятки, мы можем прыгать Отличненько, так, наш рисованный персонаж уже обрел полную структуру Зарисован полностью, заштрихован И выдвигается так, куда у нас сейчас попадает Так, он, он идет сквозь эту дверь как-то взаимодействовать с чем-то можно, пока нельзя Нас пока просто, я так понимаю, знакомят Так, что здесь надо сделать? Надо нажать на F И мы выходим вот в такое вот меню Что нам надо сейчас сделать? Мы можем, я так понимаю, что-то как-то взаимодействовать Да, ребятки, мы можем с помощью мышки взаимодействовать И нам просто нам необходимо решать вот такие вот пазлы-головоломки на F мы снова, ребятки, приходим сюда. И так как я соединил эти две комнаты, мы можем перейти, я так понимаю, по этому узлу в другую комнату. Вот таким вот образом происходит, ребят, ребятки, логика. Вот таким вот образом нам дают задания, и мы их выполняем. Идем дальше, друзья, потихонечку продвигаемся. А, после того, как мы перемещаемся, ребятки, у нас, как видите, меняются локации. От одной локации на другую. Так, что у нас здесь? А здесь мне предлагают нажать куда-то там. А Это, я так понимаю, подпрыгнуть, да, нам надо? Нам надо подпрыгнуть. Это что у нас там, пропасть под нами или что? Это что, я думал тут пропасть, а у нас тут пропасти оказывается никакой нет Мы просто можем прыгать, друзья, вот таким образом Только, кстати, обратно я не могу уже запрыгнуть Я могу только вот сюда вот подпрыгнуть, да Вот так мы ходим, а вот так вот мы подпрыгиваем Идем дальше, это мне предельно понятно Так, куда же наш персонаж теперь попадет? Так, здесь у нас точно пропасть, наверное, есть Нету, ребятки, пропасти Здесь просто мы прыгаем Здесь мы прыгаем, запрыгиваем и идем дальше, друзья Вот такая вот игрушечка под названием The Pedestrian Который нам приходится решать небольшие головоломочки И проходить ее нашим вот этим рисованным мини-персонажем Как приблизиться к нему, я, если честно, не знаю Но мы можем взаимодействовать, ребятки, с различными событиями Которые у нас будут происходить сейчас на экране Пока что у нас вводная, мы пока что тренируемся просто бегать, ходить Просто учимся самым азам. У нас, ребятки, обзорчик, и я сейчас все продемонстрирую подробненько. Не отключайтесь, смотрите, дальше будет только интересней. Так, здесь у нас что? Здесь мне предлагают решить уже головоломку, как нам выбраться из этой локации. А Давайте попробуем и выберемся. А, что нам нужно для начала? Мы можем переместить... О, мы можем вот так вот переместить. Так, отличненько. А, переместив сюда, мы соединяем, значит, здесь, я так понимаю, да? А, и вот с этой комнаткой соединяем Давайте посмотрим, что получилось Так, нажимаем на F опять, а, Кто играет на, для тех, кто играет на клавиатуре И просто-напросто спрыгиваем вниз а, Забегаем в эту дверку Попадаем во вторую комнату Забегаем в другую дверку Переходим между дверками И оказываемся в нижнем блоке, друзья Наверх мы уже, к сожалению, забраться не сможем Как вы, наверное, понимаете Потому что, ну хотя можно же поменять да, можно, кстати, менять в любой момент расположение вот этих вот клеточек. Так, прыгаем вниз и выходим, друзья, я так понимаю, переходим на следующий уровень. А здесь нам опять предлагают собрать пазл из трех, значит, событий. А что нам нужно сделать? Нам нужно попасть, ребятки, в оконцове вот в этот вот выход, где две стрелочки нарисованы. Мы, значит, ставим сюда. Да, соединяем здесь. И здесь мы можем в любое место, кстати, поставить, соединяем просто с лестницей. Наш персонаж переходит, значит, из этой комнаты в эту с лестницей. И уже по лестнице, наверное, вниз. Да, нажимаем и спускаемся, ребятки, в эту комнату. Да, просто и просто, и все и понятно. Здесь меня учат лазать, лазать по лестницам, как я понимаю. Так, следующая комнатка. Мы оказываемся вот здесь. И нам сейчас необходимо опять сложить а, пазл. А, да, мне предлагают, значит, а, подвигать, а, подвигать. Так, что нам надо сейчас сделать сначала? Выйти надо в эту дверь и забраться как-то, как-то забраться надо, да, или опуститься. что я не пойму. Так, так, так, это, кстати, вот это у нас неперемещаемая штука. Так, давайте сделаем вот так. Вот здесь у нас будет лестница. Мы ее просто соединим. А здесь у нас будет дверка. Все отлично, все просто и понятно. Так, выходим из меню, спускаемся по лестнице вниз, выходим в эту вот, в открытую дверь и перемещаемся, друзья. Еще одна локация пройдена. Ну, я так понимаю, пока что это у нас вступить на обучение. Тут особо головоломок, головоломных моментов я не вижу. Так, что у нас здесь? А здесь мы просто переходим, здесь у нас открытая, открытая местность. Так. Идем дальше, попадаем, ребятки, на какое-то производство Мы видим там везде у нас фоны Кстати, локации меняются, очень интересно от этого играть Так, и мы сейчас попадаем в какую-то другую комнатку Так, здесь, кстати, можно прыгать Вот эти, кстати, ага, понял так, понял, понял. Вот эти, кстати, штрих на них можно запрыгивать и с них можно спускаться, в отличие от вот этих вот сплошных линий. Я это возьму на заметку. Так, здесь мы тоже можем перепрыгнуть и вот сюда вот в эту дверку пройти. Замечательно, все предельно просто и понятно. Так, следующая головоломка. А тут уже, ребятки, я вижу, нам надо взять ключик. То есть для этого нам сначала надо запрыгнуть вот сюда наверх. Так, ага. На е, кстати, мы можем брать предметы, да, друзья? Зам заметьте, кто с клавиатуры играет и открываем вот эту нашу закрытую дверку. Да, если бы я не взял ключик, мне кажется, эта дверка бы не открылась, и просто меня бы не пропустили. Да, и вот там, кстати, у нас подсказочка. Если мы выйдем сейчас обратно, смотрите, вот там, вот сзади на телевизоре, э, у нас есть подсказочка. Но это в основном подсказочки для тех, кто играет с консоли. Что типа жмем? А, ну да, и тех, кто с клавой играет. То, что, чтобы взять ключик, нажмите на буковку Е. E, все, ребятки, нам подсказывают в игре. Э, особенно на начальных этапах. Ну а мы движемся дальше. Так, выдвигаемся сюда. Локации продолжают меняться. Мы все движемся дальше к производству. Нам предлагают здесь опять собрать пазл. А, естественно, нам нужно... Куда же нам с лестницы нужно спуститься? Скажите мне, пожалуйста. Наверное, вот сюда сначала мы спускаемся, да? А, ключ где у нас находится? Ага, а ключ у нас находится, ребятки, вот в этой комнате. А, навер... а здесь, кстати, сюда можно в эту комнату залезть и выйти вот в эту дверь. Так, а если мы вот так соединим? А это мы открываем сюда, спускаемся... Так, сюда спускаемся, выходим ага, за ключиком, выходим в эту дверь, да, пока что все предельно понятно, пазл собран, полезли, ребятки, движемся, так, можно спуститься здесь, ага, а тут-то мы ключик-то, мы эту дверку должны ключиком открыть, так что нам сначала нужно пробраться в комнату с ключиком, друзья, то есть сначала, да, мы можем, кстати, вот так вот откреплять, мы можем соединить вот эти два вот эти два отсека, давайте попробуем и спустимся за ключиком уже, ага, а выйдем потом мы вот в эту дверь, здесь откроем и по лестнице, ребятки, залезем, да, тут надо просто перестановочку сделать, все просто и понятно, так, значит, вот так соединяем и пробуем, ребятки, что у нас получилось, так, вылезаем за ключиком, спускаемся здесь, прыгаем за ключиком, берем его и поднимаемся наверх, заходим в эту дверь, Попадаем в эту комнатку, открываем закрытую дверь, лезем наверх и по лестнице уже, собственно, выбираемся в следующую локацию. Да, друзья, у нас получается. Получается, друзья, голова работает, а, соответственно, работает и все вокруг. Так, здесь нам нужно сразу же сделать перестановочку. Выйти нужно в эту дверь, а нужно также забрать и ключик. Так, поставим мы, наверное, как-нибудь вот так вот, да? А что у нас тут еще можно сделать? А... Так, тут мы сможем залезть, чтобы дверь открыть и выйти, да, друзья? Так, нам надо вот эту, наверное, комнату соединить. Или как? Сейчас, секундочку. Ага. Вот эту комнату соединяем с этой. Так, сюда ее ставим. Потом ставим комнату с лестницей. Так. И вот эту комнату соединяем вот с этой дверью. Думаю, что все правильно. Надеюсь, у нас все сработает. Так, подожди. Вот Да-да-да, даже... друзья. Все верно. Так, начинаем. Пробуем. Выходим, значит, в ту комнату. Так, вот в эту дверь. А, она закрытая у нас. Так, подождите-ка, что-то не так. Что-то мы уже напутали. Секундочку. Угу. Эта дверь пока у нас за заперта. Но нам надо как-то сделать так, чтобы она была открыта. Ага, нам надо просто было поближе, потому что не было соединений. Когда слишком далеко у нас а, какие-то объекты друг от друга, у нас, а, видите, когда штрих пунктирная появляется, у нас объект, значит, не взаимодействует с дверкой. Так, выходим, значит, сюда. Я, я надеюсь, что я правильно собрал. Так, попадаем в... Эту локацию, так, из этой локации попадаем в эту локацию, переходим через верхнюю дверь, забираем ключик, друзья, и по... Ой-ой-ой, пропал, пропал, пропал, и открываем закрытую дверь, замечательно, бинго, друзья, бинго, продолжаем. Напоминаю, что мы играем в игрушечку под названием The, The Pedestrian. Это у нас интересный 2.5 пазл-платформер с необычным визуальным стилем, друзья. На разработку которого ушло достаточно немало времени. И поэтому мы получили вот такой вот продукт. Так, здесь мы падаем. Здесь нам предлагают перепрыгнуть. Да, продолжаем. Здесь мы опять падаем вниз и проходим дальше. Вот такие вот нам игра подкидывает головоломочки, которые мы должны периодически решать. То есть и по мере продвижения, что самое интересное, ребятки, меняются все локации, которые находятся на заднем фоне, и это, если, если честно, это очень интересно. Раньше, помню, были пазлы такие, что ты просто сидишь, ковыряешь какой-то пазл, ну и динамики особой не хватает, а здесь, кстати, эта проблема, я смотрю, решена именно тем, что меняются у нас задние фоны. Так, новое взаимодействие, и это у нас какой-то рычаг. Нажав на рычаг, мы опускаем платформу, которая потом вновь поднимается и... Рычаг, кстати, у нас а, так и продолжает оставаться в, во включенном состоянии, но мы, мы с помощью него поднялись, друзья. Идем дальше. Мы идем, я так понимаю, на производство, постепенно преодолевая трудности на своем пути. Так, здесь что? Здесь мы нажимаем. Ой, прошли, прошли. Кстати, тут од... а, у нас, кстати, эта кнопка, это одноразовое нажатие, друзья. То есть мы один раз нажали, открылось, один раз нажали, закрылось. Надо, ребятки, это все учитывать. Так, что мы делаем дальше? Закрываем. А, вот оно что! Эта кнопка отвечает за другую платформу. Замечательно. Так, здесь мы нажимаем. Это у нас, значит, опускается и подниматься, по идее, должна. Так, запрыгиваем сюда, нажимаем здесь. И тут у нас выдвигается другая платформочка, на которую мы перепрыгиваем и проходим в другую дверь. Все просто как апельсин, что я могу сказать. Ну а как вам, зрителю, нравится уже эта игра или же вы еще не успели понять? Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Братишка Scratch на них всегда готов ответить. Так, попадаем в эту комнату. И что нам надо сделать? Здесь уже, ребятки, нужно собрать а, пазл. Да, нам показывают от какого именно пресса а, то или иное устройство Кнопка у нас а, от вот этого пресса а, И мы должны, кстати, к ней как-то попасть а, Соответственно, нам нужно а, добраться по, к ней на лестнице Отлично Так, ну у нас этот пресс нужен только для единоразового включения Давайте вот сюда его присоединим Так, и вот эта кнопка у нас существует для поднятия Второго пресса М -м -м, Да, да, да, который, видимо, нужен Будет нам для того, чтобы подняться Перепрыгнуть и попасть а -м -м, В ту комнату Давайте попробуем, так, секундочку, все подсоединили И выдвигаемся, так, сначала Жмем кнопку Так, а запрыгнуть мы потом сможем? Да, запрыгнуть мы обратно сможем, так, жмем кнопку Пресс поднимается И что у нас здесь? Так, секундочку, ребятки Что-то не то Что-то не то, что-то не то Так, давайте-ка спустимся обратно Нажимаем кнопку и мы не успеем сюда попасть в любом случае Так, ага, давайте сначала запустим вот этот вот а, пресс, который будет постоянно а, подниматься и опускаться Да, и теперь, ребятки, включим эту кнопку Нам вот этот пресс должен помочь, чтобы оп, запрыгнуть туда, по идее, да? Так, секундочку Да, я думаю, что он сейчас поднимется И да, друзья, мы сможем запрыгнуть на этот пресс и идем в следующую комнату Вот такие головоломочки Так Продвигаемся, ребятки. По мере продвижения все серьезнее и сложнее становится испытание. Так, это что у нас тут такое? Это у нас э, лифт. Это лифт. Здесь у нас. О, вы видели, что произошло? Да, ребятки, мы можем здесь умереть. Просто у нас первая опасность появилась на нашем пути. Нельзя подходить близко вот к этой пиле, иначе вас просто раскидает на кусочки по всему заводу, нахрен. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Так, ну а мы подходим вот к этой штуке: вверх или вниз. Да, здесь просто, ребятки, кто играет с клавиатуры, вверх. Или вниз можно нажимать и таким образом перемещаться. Замечательно, идем выше, ребятки, лезем выше, идем дальше. Так, попадаем в следующую комнатку. Здесь нам необходимо что-то включить сначала. Да, у нас лифт опускается, ага. И теперь уже просто на клавиши а, управлять можем лифтом. Да, идем дальше, друзья. Продолжаем дальше двигаться по этому заводу. Так, здесь у нас что? Здесь просто какая-то маленькая комнатка с закрытой дверью. Так, секундочку, непорядок. Тут уже целое головоломище получается большая. Так, секундочку, давайте посмотрим. А, эта дверь у нас, это вход. Нам необходимо... Так, нам необходимо ее как-то связать. Так, это мы, это мы переходим обратно. А вот в эту дверь нам нужно выйти. Но, чтобы в нее выйти, нам надо ее соединить а, с чем-то. С чем-то, с чем-то. А с чем именно? Наверное, скорее всего, с лестницей. Я так понимаю. Наверное. <к� yani> Давайте попробуем. Нет, нельзя, ребятки, с лестницей соединять. Лестницу соединяем с лестницей. Это вот таким вот образом. Это раз. Это понятно. Так, дальше смотрим. А, с чем бы соединить нам можно было эту? Вот эту дверь, наверное, мы соединим вот с этой комнатой. Отлично. А вот эту дверь мы с чем соединим? Я даже не, не знаю, ребятки. Так, подождите секундочку. Что-то не то, что-то не вяжется. Попробуем, ребятки, сделаем вот так вот. Выходим вот сюда сначала. А кнопку мы где нажмем? Кнопку-то ведь тоже надо будет нажать как-то, правильно? Как же это сделать, друзья? Так, давайте сначала попробуем, перейдем в это, в это место и нам необходимо, ребятки, кнопку нажать, чтобы активировать лифт, я так понимаю Так, давайте выходим на F Да, я вижу, что кнопочка у нас, ребятки, это как раз от того, чтобы активировать можно был лифт Ага, а про эту-то секцию я и забыл, да? Однако, так, секундочку Ну мы тот лифт, А, тот пресс мы активируем, когда заходим а, сюда Давайте сначала сделаем вот так вот Так, секундочку, эту лестницу куда нам подставить? Я даже не знаю, то что я-то замешкался немножечко так, ну ладно, эта лестница пускай будет здесь, а, дальше, или подождите-ка, ага, эту лестницу можно, мне кажется, вообще поставить вот сюда, потому что мы выходим из лестницы вот сюда вот, да-да-да, ну хотя, а, ну это у нас выход, собственно, да, все верно. Это мы подставляем вот сюда, дальше у нас идет вот, значит, такой вот цех, отдел цеха, мы соединяем лестницы, и здесь должен быть, по идее, вход у нас, да? Вот так вот, то есть давайте входим, ребятки. А, это, соответственно, мы соединяем вот с этой большой комнаты. Так, все, все ребят, переходим. А, для начала сюда попадаем, значит, на лифт. Лифт, кстати, нам мешает пока что, и мы не можем, к сожалению, ничего а, сделать. Так, что нам надо сейчас сделать? Тогда давайте попробуем, сделаем следующим образом. Так, а, давайте попробуем, как-то попадем сначала в комнату, которая находится, которая находится... Так, а как нам лифт поднять? Чтобы поднять лифт, нужно в него сначала зайти. Так, давайте-ка мы вот это отсоединим дело и попробуем в лифт зайти. Так, секундочку, это мы тоже дело отсоединим. И попробуем зайти сейчас мы в лифтовую комнату для начала. Так, переходим. И что мы видим? Так, лифт. И поднимаем сначала лифт. Отлично, лифт мы подняли. Заходим вот сюда, в эту комнату. Здесь тоже поднимаем лифт. Но на один этаж. Специально для того, чтобы можно было нам потом забраться выше так, отлично, здесь дверь у нас закрыта, но мы сейчас, ребятки, ее откроем. Да, вот так, ребятки, тоже можно комбинировать, то есть мы сделали какие-то действия, поменяли их и дальше можем делать следующие действия. Так, здесь разъединяем. О, как так-то, а? Посмотрите, все сбросился, сбросился весь наш прогресс. Как только мы разъединяем, ребятки, прогресс непременно сбрасывается. Так, а все понял, друзья, все понял, вот эту вот комнатку надо подсоединить сюда, то есть мы можем только раз, ребятки, я немножко неправильно подсказал вам, мы не можем, ребятки, менять во время того, когда мы уже начали движение, начали движение по циклу. Так, ну все, понято, принято, тогда идем, значит, сюда сначала, заходим в лифт, едем наверх, так, здесь, значит, переходим по лестнице, идем еще в один лифт, Перемещаемся на один этаж, вот сюда вот. Здесь заходим, ребятки, во, в, во в комнатку включения, нажимаем кнопочку. У нас поднимается, значит, наша, наша дверь открывается. И мы, ребятки, тем самым уже дальше переходим в другую комнату. Да, чем дальше, друзья, тем труднее, на самом деле. Головоломки усложняются. Я боюсь даже представить, что ждет нас дальше. Там просто голову сломать, наверное, можно будет. Так, переходим в следующую комнатку, а здесь у нас... Следующий пазл из нескольких головоломок. Так, выходом является это вот эта вот лестница. Давайте куда-нибудь ее поставим вот сюда вот. Так, а, по лестнице можно будет а, взобраться, наверное, вот из этой комнаты, я так понимаю, да? Как-то вот так вот, наверное, сделаем сначала. А где у нас еще какие лестницы есть? Так, а где у нас еще какие лестницы есть? Вообще не пойму. Так, вот эта у нас лестница еще есть. Я так понимаю, она должна, она должна вести вот в эту комнатку, скорее всего. Так, а в эту комнатку как нам попасть? Мы начинаем вот отсюда. Движемся по... А, нет, ребятки, здесь у нас не то. Так, нам нужен ключ. Так, вижу, вот это можно соединить с ключом. Это мы сейчас здесь находимся. Мы можем попасть в ключевую, сразу забрать ключ. Потом перейти сюда. А, вот это как открыть тогда? Чтобы открыть эту, эту комнату, нам, ребятки, потребуется еще... Знаете что? Нам потребуется следующее. Да-да-да. Так, может быть, это отсоединить пока что? Так, нам необходимо, ребятки, как-то а, вот этот вот пресс открыть. А, естественно, мы это сделаем. И вот отсюда, уже из этой комнаты, мы попадаем, я так понимаю, к выходу. Это, скорее всего, будет ключевая комната. Так, а как нам теперь попасть дальше? Смотрим. А, здесь наверняка нам нужно как-то соединить вот таким вот образом, да, лестницу с лестницей. И вот сюда, ребятки, чтобы попасть... Так, так, так, секундочку... Как бы нам попасть сюда? Здесь у нас, скорее всего, будет ключевая комната. Точнее, комната с ключом. Сейчас, сейчас, сейчас, ребятушки, решим. Так, это комната с ключом. Не так не так, должно быть просто в него попасть. И вот отсюда мы уже, я так понимаю, выходим именно сюда. Так, а как бы это все сейчас дело связать-то? Так, это мы отвязываем. Это мы, значит, перемещаем повыше. Так, у нас обрывается почему-то Так, секундочку, надо пониже сделать, чтобы не обрывалось О, вот так вот не обрывается, кстати говоря Так, ставим еще одну комнатку сюда Здесь мы соединяем, я так понимаю, да Так, так, так, вроде пока что все хорошо Вроде тут, ребятки, еще важно очень правильно располагать наши комнаты Иначе ничего не получится Так, вот сюда ставим Дальше, ребятки, у нас идет вот эта комната, насколько я понимаю Раз Так, повыше поставим немножечко Так, связываем тоже ее И здесь у нас идет Комнатка с ключом, блин, которую мы тоже попасть не можем. Да, ребятки, площадь тоже надо использовать, иначе у нас ничего не получится. Так, секундочку. Вот, теперь у нас все открыто. И теперь мы должны попробовать. Так, давайте, ребятки, еще раз посмотрим. А, значит, сюда у нас, а, из этой комнаты, из нашей, есть сразу же два выхода. Попадаем, значит, сюда. А, закрытая дверь, друзья. А если мы попадаем сюда, то тогда мы попадаем... Так, это у нас выход секундочку, сейчас все посмотрим а, мы попадаем сюда, но закрытую дверь-то надо ведь открыть, правильно? так, а как ее открыть? или сначала нужно нажать на кнопочку так, секундочку, друзья. Мне кажется, я немножко неправильно связал здесь. Кое-что, ребятки, надо поменять. Сейчас попробуем, перетасуем все. Итак, немножко пришлось помозговать. Но все, вроде бы пазл я составил. И пытаемся, ребятки, выдвигаемся вот так вот. Пока что он выглядит. То есть мы сейчас переходим в комнатку с ключом сначала. Давайте, ребят, сейчас все покажу, получится или нет. Так, переходим, ребятки, ключ берем. Выходим в следующую комнатку уже с ключом, да. Здесь мы можем спуститься. Вот это, правда, я не знаю, что такое. Здесь можно. А, мы тут можем, кстати, ключ положить. А, да, вот это, кстати, не знаю, какой-то шкафчик у нас. Да, да, да, странный предмет Может быть это вообще какой-то сейф, даже я не знаю Но это не, нам не нужно вообще Переходим в следующую, ребятки, комнату, вот она Мы оказываемся там, где кнопочка У нас находится, нажимаем на кнопочку Ребятки, дверь у нас открывается И чтобы попасть к двери, мы используем Ключик, открываем эту дверь, перепрыгиваем Здесь и выходим вот в эту комнатку. Да, друзья, было уже посложнее Друзья, я, я, да Действительно пришлось мне постараться, чтобы Подумать и решить эту головоломку Да, головоломки с каждым разом все сложнее и сложнее. Переходим в следующую локацию, а здесь она, наверное... Так, здесь что у нас такое? Здесь мы прыгаем вниз и просто переходим дальше. Да, это просто у нас проходное, так сказать, окошечко. Идем дальше, куда же мы попадем, ребятки, сейчас? Куда-то мы вышли, и здесь у нас новый какой-то предмет, с которым надо взаимодействовать. Что это такое? Мы взяли то ли какой-то баллончик с краской, то ли какой-то аккумулятор, то ли что ли. И здесь мы видим, ребятки, что... А, первое, ребятки, взаимодействие с электричеством Так, а куда надо слезть? А, я так понимаю, это мы взяли То ли какой-то аккумулятор, то ли баллончик, то ли что ли Так, вот мы переходим, значит, вот в такое устройство И что здесь надо сделать, интересно бы узнать Так, смотрим Так, поставили батареечку сюда И что дальше? Дальше-то что? Зарядили А, -а, -а. на ноль Мне пишет, что на ноль, на какой ноль? Вот сюда ли на ноль а, я вижу, мы питание... А, все, смотрите, ребятки, как интересно. На эти вот нули, если мы подаем... Да, ну, кстати, здесь везде, на какой бы ноль мы не подали, вот даже вот на этот, на нижний, а у нас, да-да-да, у нас открывается верхняя дверь. Мы переходим просто обратно наверх, да, и выходим уже в открытую дверь и проходим дальше. У нас, я так понимаю, начинается эра с электричеством связанная. Сейчас придется решать задачи гораздо сложнее. Так, что у нас здесь? Здесь такая же закрытая дверь электрическая. Жмем кнопочку... Двери открываются, и эта дверь тоже открывается Замечательно, пока что все легко и просто Переходим подальше, друзья, что у нас здесь? Так, переходим сюда, выше Закрытая дверь у нас здесь тоже идет А здесь мы закрываем, и эта дверь должна, по идее, открыться у нас, да? Ну что, открывается или нет? А, это у нас, ребятки, лифт, мы сейчас едем на... Лифте Нам нужно нажать вниз, я так понимаю, и переместиться дальше по уровню вниз. Так, ну что, прибыли мы? Нет, вниз. Да, вроде бы прибыли, и у нас, ребятки, дверь открывается, и переходим к следующей нашей головоломочке. Это у нас, похоже, лазер испепеляющий, который, на который, если мы попадем, друзья, нам придет кранты, и нас просто-напросто испепеляет на мелкие частички. Да, включаем, значит, заслоночку, которая туда-сюда двигается, и лазер у нас прерывается. Да, все логично. <смех> я бы так сказал. Поэтому идем дальше. У нас это получается. Ну что ж, друзья, поехали дальше. О, новый элемент, ребятки, это попрыгушка. С каждым элементом, с каждым, ребятки, событием становится все больше у нас интересных вещей. Вот на такой попрыгушке смотрите, как он бодренько можем прыгать. Мы можем перепрыгнуть, ребятки, куда нужно. Да, скоро будет сложный какой-то пазл, который нам предстоит собрать. И я уже прям чувствую, что мы до него дошли. Так, попрыгушка у нас здесь стоит. А снизу, на который нам, наверное, надо будет допрыгать куда-нибудь а, вот на эту, скорее всего, площадочку, из которой уже, может быть, будет развилочка Так, потом у нас, значит, так, секундочку, сейчас мы, ребятки, где у нас выход? Выход у нас вот здесь и сюда ведет только одна всего лишь а, дверь а, Ну, я так понимаю, что она, наверное, будет вот из этого зала и сейчас мы, ребятки, сделаем, что как надо Все постараемся Так, секундочку Это у нас, значит, пускай будет так С лестницы у нас только одна комната И мы перемещаемся сюда а Что нам еще здесь надо будет взять? Давайте посмотрим Так, так, так, это что за комната такая тоже с лазером А вот это что за кубик такой, Рубик? Я, если честно, пока еще не знаю Так, здесь у нас одна попрыгушка Сюда, если мы вверх попадем, на попрыгушке запрыгнем на лестницу Сюда, значит, мы перейдем а Здесь что у нас? Дверь закрыта так, куда мы можем попасть через эту дверь? Так, секундочку, секундочку, так-так-так, наверное, все-таки мы расположим как-нибудь по-другому. А если вот так вот мы попробуем а, Мы через лазер не пройдем, поэтому мы Может быть опрыгнем это все дело С помощью попрыгушки, да, и сверху Зайдем сюда, перекроем скорее всего Вот этим кубиком лазер и В итоге, ребятки, выйдем Так, а потом мы куда выйдем? Ага, выйдем обратно Спустимся через центральную комнату и сюда Давайте, ребятки, вроде бы головоломка собрана Я не знаю, правильно или нет, но мы сейчас попробуем Я не знаю, там новый предмет, если как с ним взаимодействует, Пока не понял, так, попрыгушка, прыгаем На лестницу забираемся и Идем сюда, так, секундочку и что, я уже могу выйти, что ли, или как? Или что? Что-то мне кажется как-то просто. Ага, друзья, нельзя тут просто так выйти. Здесь необходимо нам, наверное, что-то А, принести, скорее всего. Все, я понял, что там за кубик такой был. Но мы же, кстати, можем туда так попасть, наверное, нет? Раз. Да, но ну мы тут, кстати, через лазер не пройдем. Поэтому нам нужно прыгать, ребятки. Все верно я сделал. Так, идем в следующую комнату с еще одной попрыгушкой. Прыгаем наверх. Переходим в следующую комнату, и вот он наш а, злой лазер, который может нас испепелить. Так, это, ребятки, кубик, который мы можем кантовать и перемещать. И пока он падает, друзья, пока он падает, мы должны, видимо, вслед за ним или что-то в этом роде, я не знаю. Ну, как-то мне кажется, что сложновато. Давайте еще раз пробуем. Переходим сюда. А наш персонаж в недоумении, что он сделал не так-то? Что же было не так? Как же сделать-то, друзья, как быть? Кубик у нас преграждает лазер. Так, секундочку, мы можем, кстати... Ага, с этой стороны его взять. Мы можем его с этой стороны взять. А если мы сверху зайдем на него... Так, секундочку, мы можем вместе с ним упасть? Так, мы можем... А, мы его толкаем, я понял. А если мы вместе с ним упадем, друзья... Ах, не получается! Вы смотрите как. Может быть надо момент выждать какой-то или что-то в этом роде. Но у меня пока не получается. Сейчас, ребят, будем думать, как же с этим кубиком пройти-то сквозь лазер. Это реально сложновато как-то оказалось, как я думал. Но, хотя зачем, ребятки, проходить сквозь, сквозь лазер? Я же не сам убийца, Мы просто его спускаем вниз, мы перебегаем обратно, мы а, бежим назад. Да-да-да, что ж я сразу-то не додумался. Вот голова моя садовая. И идем уже здесь, ребятки, вот по этим вот перекрытиям а, в эту комнатку. Нам всего лишь, ребятки, нужен кубик для того, чтобы а, поднять себе... А, не только настроение, но еще и немножко местности, чтобы мы смогли потом перепрыгнуть. Да, контуем его сюда. А, да, вот эти кубики, это перемещаемые, ребятки, предметы. Контуем его в следующую комнату. И, ребятки, бинго! Ставим его к стеночке, запрыгиваем и переходим в другую комнатку. Ну что ж, ребятки, вот такая у нас игрушечка, вот такая головоломочка под названием The Pedestrian. А, интересный, ребятки, пазл-платформер а, с необычным визуальным стилем. Ну что ж, мне, если честно, игрушечка понравилась, и я поставил а, бы с удовольствием ей 8 из 10 возможных банов, баллов, да, в соответствующем жанре, потому что, ну, реально необычный подход а, к созданию платформеров именно. Я первый раз, если честно, играю в такой в динамический а, пазл-платформер, который ну, реально затягивает именно тем, что постоянно меняются локации, постоянно какая-то динамика происходит, и постоянно, ребятки, а, игрушечка требует от тебя отдачи, как АД, игрока, допустим, который Именно умеет думать То есть здесь необходимо думать, поэтому ребятки Сразу же запаситесь как можно а, Большим терпением и запаситесь а, И настройте себя на то, что придется Ребятки вам много думать В этой игрушечке, чтобы правильно ее а, Проходить. Конечно же Зритель хотелось бы услышать твои комментарии По поводу этой игры. Что ты думаешь По поводу игры по, под названием The Pedestrian Напиши пожалуйста, братишки Скретчу в комментариях. Я непременно С тобой пообщаюсь и непременно тебе Отвечу. Ну, играйте только в самые крутые